Так, друзья, всем привет! С вами Данил Яценко. Сегодня выходит на канале новый видеоролик. Это второй видеоролик по игре World of Tanks Blitz на канале моем, Но сегодня выходит глобальное видео по этой игре. Я буду скупать очень большое количество танков на видеоролик. Я копил очень много времени валюту, золото копил за просмотр рекламы и серебро. Копил Где-то полтора года копил я, может чуть меньше, вот, я играл не каждый день, и в основном золото получался просмотр вот этой рекламы, которая здесь кнопочка, вот видите, справа есть, там дается по 10 золота за одну рекламу, и вот я просматривал рекламу, копил серебро, выполняя задания ежедневные, и вот я хотел, у меня была цель э, снять этот видеоролик, показать, что в... В эту игру можно играть без доната, без вложений, без всего. что можно легко прокачаться. Вот сейчас я на ваших глазах куплю очень огромное количество танков. Вот, и у меня на каждом танке уже все прокачано полностью. Вот. Плюс у меня здесь экипаж везде. Э, вон, короче, опыт весь переводил на навыки экипажа. Вот. И еще у меня тут 100 тысяч сверху накопилось на... На разных танках там много количества опыта, вот. Плюс я куплю еще себе, э, себе себе танк какой-то вот из этих вот. Ну, я думаю, какой-нибудь там получше разму. Посмотрим, там я вот просто не разбираюсь. Вот Начнем. Приступаем. Вот, у меня тут есть немецкий, по-моему, Leopard ПТА, Который перейдет у меня. Так, перейдет у меня в 10 уровень. Следующий танк у меня 10 уровня идет. Это. Леопард 1, который стоит 6 миллионов 900 тысяч. Наконец-то свершилось чудо. Я его покупаю. Вот Десятого уровня танка. Это, считайте, финальный в ветке. Покупаем его. Я, конечно, не буду вот тут повышать ничего. Полковая школа и прочее. Вот. Будем базовое обучение обучить. Вот он, наш родной. Леопард 1, десятого уровня. Скриншотик сразу скриншотик Вот, скриншотик получился, отлично Вот он у меня он последний Так где он у меня полюбоваться Вот он у меня он Его конечно же тут надо прокачивать Как я понимаю Но это я уже потом когда-то Ну тут уже все уже куплено вот, у него вот 10 уровня спушка башенка Двигатель Ходовая Все это у него есть уже Следующий претендент на покупку у нас это Индиан ПЗ. Зачем он мне нужен, спросите вы. Да просто так нужен. Я просто коплю в, в ангаре все танки хочу скупить. Не знаю, я вряд ли, конечно, все скуплю их, но я вот решил купить этот танчик, просто на нем покататься. Вот не знаю, в будущем когда-то. Так как я пока что временно не буду играть в эту игру, я лишь решил снять ролик. Я очень хотел давно снять ролик и... Временно пока что играть не буду, но на будущее я, может, когда-то буду играть. Поэтому скуплю его, погоняю на нем потом. Э, минус э, 2 миллиона 299 тысяч он стоит. Индиан ПЗ. Вот он. Вот такая пушечка длинная, хорошая. Не знаю, насколько он танк хороший, но я хочу купить его. Так как я скупаю очень много танков, я его тоже покупаю. Купить. Повысить. Базовое обучение у всех я буду базовое покупать. Индиан ПЗ. Вот он, родной. Надеюсь, у меня хватит золота и, и серебра Потому что реально я очень много танков покупать хочу. Вот. Следующий претендент на покупку. Что там у нас? По порядку я прохожусь. КВ-2, который я продал. И я все равно его сейчас покупаю заново. КВ-2. Крутой танк. У него очень мощная пушка. У меня там все прокачано, насколько я помню, на нем. Еще. Следующий претендент, это КВ-1С, тоже я его покупал, тоже продал, не знаю зачем покупаю, но просто чтобы был в ангаре. Далее, здесь у нас ничего не покупается, я по всем танкам, по всем веткам прохожусь и скупаю танки, которые я не покупал. Либо, либо пропустил, вот. Здесь ничего не покупается. Тут не то же, вот. КВ-4. После него идет советский СТ-1, тяжелый танк. Он очень... у него очень б... э, хорошая броня, насколько я знаю. Да и урон неплохой. Вот. <кхм> Поэтому покупаем его. Девятый уровень, танк, кстати, ни разу не покупал. После него идет ИС-4, на который я не знаю, когда накоплю, но... Накоплю, наверное, когда-то, да. Заходим, покупаем. СТ-1. 3 миллиона пятьсот Повысить, обучить. Все дела. Вот, насколько я знаю, вот здесь у меня один танк. Это М6. Тяжелый танк. Американский, насколько я знаю, да, американский. Покупаем его. Здесь у нас. Джексон. Покупаем. Купить слот. Э За золото покупаем. У меня золото достаточно. Купить. Поэтому у меня хватит на все. На слоты, на все. Так. Обучить до. Да. Вот так. Дальше. Хелкет покупаем. Купить слот за золото, опять же. Купить 900 И вот у меня остается мало э, валюты. Но ничего. Мне хватит на все то, что я там хотел купить. Леопард. Следующая ветка. Здесь у нас. ВК-3001, тоже погоняю когда-то на нем Тоже немецкий танк. Не знаю, хороший нет, но вроде нормальный. Купить за золото. Скриншоты все потом я сделаю нужные по видео. Посмотрю, что там у меня. <coughs> вот здесь у меня два танка, по-моему, насколько я понимаю, да. Это ВК-3001. ВК-3601 тоже. купаем Купить слот. Купить. Купить обучить к танку ну что же еще пару танков где-то у меня там каких-то я или либо я все купил либо еще э, что-то пропустил вот здесь надо да вот здесь у меня идет су 85 следующий купить слот купить купить советская сау хорошая кстати пушка у нее но броня такая себе это реально глобальное видео дорогие друзья глобальное потому что я тут реально очень много скупил всего следующее что мы делаем но ну, здесь у меня все скуп вот хедсер можно купить да хедсер купить слот купить купить Стунг третий. Ну, конечно же, я уже его покупать не буду, хотя могу. Так, извиняюсь, вот это вот уведомление приходит. Не в тему как раз они сейчас. И, насколько я понимаю, ну тут... Ничего, нельзя больше, да. Насколько я понимаю. Я скупил все танки, которые я мог скупить. Конечно же, там, у... Если качать дальше следующий, вот, допустим, вот возьмем... Э СТ-1 где он у меня? Купил его, да? Чтобы скупить дальше танки, мне надо еще играть. Конечно же, я тут прям все на видео не скуплю танки. Вот. Я купил из старых веток Где я там не покупал раньше, где я новый мог, мог купить. Вот эти танки я купил. Вот а Дальше, конечно же, надо играть еще. Конечно же, я тут все на видео не скуплю. Но это глобальное видео на канале. Я его реально очень давно хотел снять, полтора года я к нему готовился. И на канале вообще будут выходить такие глобальные ролики. Так как у меня активность на канале маленькая и нужны ролики такие, которые реально будут набирать просмотры. И вот, я думаю, этот ролик наберет просмотров очень много. Вот. Я надеюсь на это. И надеюсь вы поставите лайк, ребята, потому что здесь реально. Здесь реально интересный контент. Я думаю, вам понравилось э, это видео, где я потратил 20 тысяч серебра. Но еще не потратил золото я забыл про золото дорогие друзья и я хотел купить за золото танк вот я могу люб любой там купить здесь из предложенных у меня на любой там хватит я не знаю какой то купить я не знаю честно вот конечно же я не буду покупать вот эти вот я вот либо лев либо из 6 либо т-34 возьму сейчас давайте давайте я сейчас закрою глаза. Я не знаю, как это делается. но, блин, я не знаю, какой танк купить. Сложно, затрудняюсь. Насколько я знаю, у Лева очень хорошая броня и очень мощная пушка. Но и у остальных тоже. А вот этот танк мне тоже нравится очень сильно. Т-34. И сейчас я не знаю. Но все-таки давайте Т-34 возьму. Давайте. Раз, два, три. Запрос на покупку обратываюсь. Все, я купил купил Т-34, э, американский Т-34, вот он, у него очень реально пушка, броня хорошая, но я хотел также и Лёва купить, и ИС-6 купить, но золото не бесконечное. И у меня остается еще 2000 золота и 1500 серебра, почти и 600 свободного опыта, я могу еще на них нафиг улучшить кучу всего вот также я сейчас прокачаю экипаж вот где тут я опыт, у навыки все прокачаю вот тут у меня еще вот это надо вот это ну ладно, тут я прокачал теперь э, вот это я не знаю, что я качаю, даже не смотрю просто я все подряд качаю вот, чтобы у меня было прокачаны навыки ПТСАУ, вот, еще тут одна не прокачанная вообще никак, а эти надо тоже повышать, тут вон сколько надо опыта копить, это же э, офигеть сколько, Ну пока что, ребята, я не буду играть в эту игру, я лишь хотелось снять этот ролик. Еще раз спасибо за ваш просмотр, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следующие видео ждите глобальные тоже, ну, и разные ролики будут выходить на, на канале на моем, в основном по игре Вормикс. вот, но и это видео тоже на канале выйдет, вот. Не знаю, будет ли, будут ли еще ролики по World of Tanks Blitz, вообще не знаю, но я вам рассказал, как можно играть без доната. Вы тупо где-то год, за, за год можете аккаунт вот, довести до такого состояния, как у меня, ну за полтора может. Потому что я здесь реально, ну я тут не каждый день играл, я тупо смотрел рекламу и тупо выполнял вот эти изведнявки, вот, с клановцами, э, точнее с, с взводовцами, вот, выполнял. Не каждый день, не каждый день, вот. и, и то у меня вон аккаунт какой уже замечательный, плюс тут можно всякие премки получить, различные плюшки вот, за выполнение заданий, вот, то есть куча всего, плюс у меня тут еще сейф где-то, сейф у меня сейчас покажу, который можно будет открыть в конце месяца, я так понимаю, вот, сезона, или как она, я не, не, не знаю, как это работает. Вот, но пока что я не могу открыть, вот, забрать через 20 дней можно будет, вот, и золото, тут свободный опыт, все, все тут копится у меня. Ну что же, всем удачи, увидимся.